Отмазки, отговорки и придумывание непонятно чего, это ну, как бы, прям бесит. Вот. И Рабо... в итоге они будут получать лидов только в рабочие дни. Как, как, как видно, проблем с лидами ну, быть не может. Мы только часть аудитории грубили. И чутка бюджет увеличим там уже оптимизация по объявлениям прошла. И это можно только масштабировать в рост. Там объем аудитории там 16 миллионов человек. Там, 2 миллиона человек, то есть очень нормальное количество аудитории, с этим даже можно не париться. Но вот типичная, вот нужно это проговорить, да. Типичное, хотя и так понятно, да, типичные проблемы с, по работе отдела продаж. Вот первый момент, они перезванивают не вовремя, да. просто, даже через полчаса, если он позвонит, это уже не настолько горячий вид, как он может быть через 5 минут. Да. Это первый момент. Второй момент – это нехватка мощностей, то есть нехватка банально менеджеров, либо загрузка менеджеров работы с какими-то текущими проектами, либо с более горячими лидами из той же самой CRM. -ки. Как правило, они автоматически делают выбор, работа с теми, кто более теплый и на другой стадии переговоров находится, нежели чем обработка лидов новых. Вот, и тут есть тоже проблема, а, потому что если их правильно не направить, да, ну, какие-то рычаги нужно использовать все равно, а, то будет хериться наша работа. Да, значит, а. То есть а, какие бы лиды горячие не были изначально, вот они там небольшая задержка, тем более если человек активно ищет да, что-то, он получает информацию из нескольких источников, и тут уже кто, кто первый того этапки. Первый менеджер позвонил, если с продажами все в порядке, на одном уровне компании находятся конкуренты, то позвонил менеджеров конкурентов раньше, чем наш менеджер. Как бы уже проиграна конкурентная война, тут вариантов особо нет. Вот. Ну и вот по обратной связи нужно тоже их подрессировать, получается. Понятное дело, что если, ну то есть существует несколько подходов, да. Если мы э, им, как бы, такой товарищеский подход и ди директивный. Если у нас есть рычаги директивного, надо их использовать однозначно. То есть вы должны вносить комментарии вот в таком формате по каждому лиду э, в течение дня после его обработки. Если не вносится, то что-то происходит. Вот. Э, потому что ну, в любых компаниях, любого уровня, вот работали с, с перспективы 24 агентства недвижимости, продавали. У них франшиза стоит 800 тысяч рублей, агентство недвижимости, да, и там такая же проблема. И, ну, то есть руководство иногда само не понимает, как грамотно использовать менеджеров отдела продаж. Ну, в принципе, от руководства тут все идет. То есть если они одновременно работают с какой-то аудитории, вот на примере франшизы, да, то есть они там э, часть на онлайн-мероприятия, менеджеры работают, приглашают, те же самые менеджеры обрабатывают заявки, и те же самые менеджеры еще что-то еще делают. Вот. И у них становится выбор очевидный, где они быстрее заработают, менеджеры сами, где у них KPI э, какой, ну, если он есть, да. А если KPI нет, то они делают выбор э, в пользу легкого общения, ну, то есть автоматически, просто живот, животные инстинкты, да. Нельзя с менеджера отдела продаж, то есть его понимание ситуации ставить на одно понимание с собственником бизнеса или руководителем отдела продаж. Это просто костно. Согласен. Так, кстати, так они спасибо. сегодня мне такие сказали, а что типа на Яндексе денег нету, что ли? Или, а что Яндекс типа не работает? Типа там заявки были поинтереснее. Даже с квиза типа там интереснее заявки, чем типа, ну вот с LOR. Uh -huh. Я говорю, так вы вовремя обрабатываете. Ну, это только что, что у нас тут. Двое суток прошло, да, даже, даже двое суток еще не прошло. Работа рекламной кампании. То есть, нам -то, вот нам, как там, отделу таргетированной рекламы, грубо говоря, да, очень важна корректная обратная связь по этим заявкам, потому что холодный лид это нулевая обратная связь. Да? То, что он говорит это вот уже конкретика, да, то есть, как правило, какую обратную связь нам нужно слышать, это первый момент, да, понимание самого менеджера, на, каком, на какой стадии поиска решения лид находится, то есть он уже рассматривает какие-то предложения, либо планирует, то есть это нужно просто ну, то есть понимать, чтобы понять, объем аудитории довольно большой, и нам можно ее резать кусочками, плюс ужесточать само предложение в рекламе, тогда мы сможем а, качество лидов, вот конкретно вот по этому пониманию, улучшить. Второй момент – это конкретные вопросы, которые он задает. Если он интересуется ценой, местоположением и так далее, это уже очень хорошо. А, сроками там, сдачи и так далее. То есть он уже вовлечен. Да? И если, на, получив эту информацию, менеджер говорит, что лид как бы холодный, просто потому что он его, ну не знаю почему, да, то хреновый менеджер получается. Вот. И ну, еще те вопросы, которые он задает с точки зрения именно озвучивания возражений. А, потому что именно озвучивание возражений мы можем использовать в том числе для публикации в рекламе, в креативе, размещения текста, для того, чтобы сразу те возражения, которые мешают ему, если они уже, возражения сформированы в процессе разговора с менеджером, то тем более, те люди, которые не оставляют заявку, у них 100% эти возражения есть в голове. То есть мы набираем, если видим, что объем какой-то лидов одни и те же вопросы задает, плюс-минус, похожие, то мы тоже можем докрутить гайки. А без всей вот такой обратной связи, такого формата, в принципе, мы можем надеяться и уповать только на самих менеджеров отдела продаж, на их профессионализм и скорость обработки заявок. Ну, тут как бы такая игра в рулетку. Нам, с одной стороны, нужен конечный результат и э, количество релевантных лидов. Количество релевантных лидов мы можем, и, и качество этих лидов повышает только на основании обратной связи и статистики. Со статистикой все понятно. У нас вот она перед глазами в рекламном кабинете. А вот что касается обратной связи от менеджеров, вот тут самое как бы... С одной стороны, и проблемная часть, а с другой стороны, золотое дно. Потому что э, стоит нам э, вот на какой-то выбор там, 100 лидов получить корректную обратную связь, мы сможем это применить к, к рекламному кабинету. И дальше уже итерациями все время это улучшать. Да, до, до, до степени, пока уже нечего будет улучшать. Да, когда мы все уже отработаем и лиды будут э, как с поиска Яндекса, но ну, грубо говоря. Вот. Они-то и так. Э, в принципе нормально, да? то что человек оставляет заявку, он э, адекватный, видит стоимость <соценно> в миллиардах, <соценно> вот, поэтому э, нам нужно с, с этим будет работать именно с вот следующим этапом параллельно с э, вторичной оптимизацией, то есть вторичная оптимизация она вот э, частично плавно перетекает уже в качество лида, чем лучше мы сможем с этим поработать, тем лучше будет конечно, результат именно в продажах. Тут, несмотря на то, что мы, как бы так э, напрямую не можем влиять на э, результат в продажах, да, то есть, мы можем там давать лидов, но чем качественнее лиды, тем лучше будет продажа. Однозначно, естественно, стоит вот этот фильтр, в как отдел продаж. Да? Ну, качество этого фильтра тоже может от нас зависеть, может, не от нас. То есть, я, я вот не знаю, там, если прослушать звонки там за месяц и дать обратную связь руководству, кто-то сразу уволится, да? кто-то что-то еще. Бывает такие вещи, так да? что руководитель там и сном, ни духом, что происходит вообще, что менеджеры делают. Это, когда мы в одном проекте там тоже франшизу продавали по кофе, и у нас мы, мы потом после определенного времени договорились, ну смотрим, статистика великолепная, договорились на процент от продаж. Работает. То есть 10% в каждой проданной франшизе. Вот, франшиза там от 450 до 750 тысяч рублей. Ну, в принципе, нормально. И 1% сделку переходит. Мы когда начали взяли на себя обязательства по контролю отдела продаж в количестве там, трех менеджеров, это просто жесть. Мы про просто, я слушаю звонок и понимаю, что человек просто из нашего кармана сейчас 70 тысяч достал и, короче, отправил их куда-то до ветер выбросил, то человек там уже нюансы согласует, он говорит, да нет, мы так работать не будем, давайте да. либо по ошибу свою, либо нет. Вот да. Поэтому, ну то есть надо постараться, конечно, да, чтобы отдел продаж, давал корректную обратную связь, но в формате том, который мы сможем применить потом. Вот Хотел вот, узнать вопрос по темпу расхода бюджета. То есть планово 100 тысяч на месяц, да, на таргет. Вообще, насколько отдел продаж может справляться с увеличением количества объема заявок? Потому что мы, мы сейчас можем, допустим, взять и вжарить да, на полную, и они просто там повесятся, да, кто-то закричит, вот, смотря какое дело продаж, к чему он готов и так далее. Ну, судя по обратной связи, с ними с ним надо сначала поработать, ну, типа, того поговорить регулярно, чтобы хотя бы начать получать обратную связь. То есть, вот, допустим, у нас есть, сколько там, 50 лидов, наверное, да, или сколько там уже, за два дня. Ну, с учетом того, что это были выходные, там, ну да, 50 получается. С учетом того, что это были выходные. Если на выходных ну, обработка замедлена, что скорее всего, да возможно, не все менеджеры работают, и а кто там и Плюс у нас была проблема, что не все лиды вовремя поступали в CRM из-за вот этой колдовской аутлуковской вот, почты. Вот, поэтому... Тут э, просто этот вопрос по темпу расхода бюджета, его надо грамотно сочетать с э, работой с лидами отдела продаж. Потому что если не учитывать фактор обработки, они, они будут просто сливаться, потому что они не будут просто успевать с ними работать. Вот э, в этом суть. И если мы э, говорим о сотке в месяц, то это примерно, то есть, чтобы получать там, Сколько? калькулятор. Короче, мы, ну, то есть, ну, нужно понять, сколько комфортно им сейчас обрабатывать и потом плавно, плавно увеличивать, с учетом того, что они будут к этому готовы. То есть, если мы берем 20 лидов э, по средней стоимости там 110 рублей, ну, без НДС, да, там, ну это грубо говоря, это две с половиной тысячи в день всего лишь, вот. Поэтому тут надо сначала вот согласовать с ними это понимание, да, либо с руководителем отдела продаж, и уже потом взять и там бахать по 50, по 60 лидов, параллельно работая с качеством их необратной связи. Знаешь, такой тонкий момент, потому что они могут сказать там... Это, короче, новый источник, его надо калибровать сейчас, да, по теплоте, да, они могут сказать, да, она херня какая-то, mm -hmm. вот, примерно так могут сказать, вот, а нам, наша задача мягко и уверенно, да, получить э, хорошую обратную связь, на основании этого допиливать, и пускай э, там уже цена льда растет, но вместе с качеством параллельно, вот. Ну, тем не менее сейчас еще непонятно по качеству ничего совсем даже по тем людям которые пришли вот. и, и сейчас желательно обратную связь как-то получать от них ежедневно ну, там, в конце дня или на утро следующего дня, чтобы эта обратная связь поступала по заданным параметрам да? то есть мы хотим понимать вообще человек готов общаться не готов, хотим понимать какие у него были вопросы, и хотя бы на основании этого, уже будем смотреть, что корректировать. Ну, в принципе, вот все. Вот с этим надо просто определиться в зависимости ситуации и поработать. Потому что у нас были случаи, когда нам собственник бизнеса говорил, что, короче, вот вам бюджет, все, отдел продаж готов, заливайте полностью с головой трафика. Ну, мы не залили. И они взяли паузу на две недели, чтобы нанять новых менеджеров отдела продаж. Потому что эти, ну то есть обнажились, до хрена короче, ошибок обнажились, недостатков в работе отдела продаж. Вот. Поэтому с этим надо быть очень аккуратно, чтобы не было задержек во-первых, в трафике. Во-вторых, чтобы отдел продаж не поверил, сам по себе. Не, сейчас их заваливать пока можно. Потому что именно сами продажи, они упали, uh -huh. заявки упали, они, как бы, ну, они голодные. Вот. Но в то же время они хотят э, таких клиентов, чтобы клиент позвонил такой сразу. Меня куда зовут платить? Петя, да, куда вам перевести деньги? И все. Кидайте как бы, ну, чтоб... карту, сколько там, 5,5 мультов, Миллиард. да ладно, не важно. Так, они, не... конечно, хотят вот такие заявки.